Желаю всем доброго настроя и хороших медитаций. Это вступление к медитации «Я знакомлюсь со своим основным страхом». Вступление к медитации я написала специально отдельно, потому что кому-то не нравится мои длительное вступление, кому-то наоборот нравится. И чтобы угодить на многих, я сделала его отдельно. Для чего я делаю свои вступления и объясняю цели медитации? Для того, чтобы она более эффективно была сделана. И также я отвечаю за безопасность во время процесса, сохраняя тем самым свою профессиональную позицию психолога. Что же такое страхи? Ну, страхи могут быть. Разного, во-первых, типа. Могут быть физические, настоящие страхи, когда мы боимся каких-то катастроф, то есть физическая угроза для нашего физического тела. Также могут быть ментальные страхи. Всегда остается доминирующая терапия страхов, неважно страхи этого ребенка или у взрослого. Это о них говорить, их признавать, принимать. С ребенком лучше всего разговаривать про страхи, ну, не раздувая это, не увеличивая эту тему. Чем больше вы разговариваете и для себя, для взрослого, и для ребенка, тем будет лучше. Вообще страхи можно использовать как такие бонусы. То есть если их знать, то можно знать свои истинные цели, такой вот небольшой секретик, может быть, вы с ним уже знакомы. В этой медитации можно познакомиться со страхами, поработать, надеюсь, очень надеюсь, что у многих будет такой исцеляющий эффект, может быть, вообще пройдут какие-то страхи. Совсем забыть, не работать с темой страхов, ну, наверное, это не очень хорошо, потому что кого-то Страхи переходят даже в фобии, то есть не просто какие-то комплексы, которые мешают и ограничивают да, жизни, и желание, а даже вот фобия, которая уже вообще не дает возможности что-то сделать человеку. Поэтому иногда вы можете вот работать со своими страхами самостоятельно или с психологом, например, задавать такие диалоги, вести со своими страхами. С собой. Например, вот такие вопросы задавать, типа, что этот страх мешает мне иметь? И отвечать себе на этот вопрос. Что этот страх мешает мне делать? Тоже отвечать на этот вопрос. Можно даже письменно, очень хорошо. Или каким этот страх мешает мне быть? И все вот эти ответы будут о том, что на самом деле вам хочется. Потребности вашей души. И могут быть даже вот такие инсайты, открытия. Поэтому в страхе ну, вот все, что у нас есть, даже что мы считаем плохое, это все можно обратить в пользу для нас. Главное знать, как и не бояться это делать. Также можно еще что себе задать, какие вопросы. А, уже углубиться немножко в этот страх, спросить, например, что неприятно со мной может произойти, а, если я себе позволю все-таки сделать то, что хочется, то есть э, пойду на наперекор своему страху и что-то сделаю, да? и быть честным с собой и понять, какие конфликты, какие неприятности могут ждать, да? чаще всего могут какие-то конфликты с родителями, с близкими и так далее, ну и ответить, какая будет польза, вот, возможно, Ответы были бы такие у вас, что если бы я двигался, был бы более смелым, я бы выбрал себе занятие по душе. Вот, Возможно, это никому не понравилось из моих близких, но я бы был более счастливым, мог бы проявляться более креативным. Вот, очень часто бывает такой ментальный страх, как страх ошибки. Да, часто встречается, хочется всегда выглядеть красиво, уверенно не ошибаться, но ошибки двигают нас вперед, да? И если бы дети боялись время пойти, то наверное все бы так и ползали. Но все-таки они идут, падают, снова идут, учатся. И нам взрослым тоже вот предстоит вот так учиться ходить, если мы хотим добиваться своих целей. Поэтому смело можете делать эту медитацию. Я боялась, что она будет страшная. Но нет, оказалось, она очень даже милая. Делали ее в группе, сама делала, клиентам еще давала отдельно. Были у многих какие-то открытия. Кто-то знал свои страхи, а кто-то не признавал, что есть такие страхи. И они прям там вот появлялись. И это вот большой такой материал, чтобы задуматься. Да? Вот. Ну и плюс коррекционная такая, я надеюсь, кому-то будет польза. Вот, если будут э, какие-то у вас изменения или даже э, от фобии вы от каких-то избавитесь, мне, пожалуйста, сообщите. Будет очень приятно. Делаю медитацию короткое, чтобы не сильно вы боялись. Все-таки речь идет о страхах. Вот, поэтому с любовью для вас успешных медитаций, счастья, здоровья, любви и процветания в нашем прекрасном мире. Любите друг друга и себя самое главное.